Так, мне сказали нажать сюда. У тебя голос не мэрный, вот у меня мэрный голос. Добрый вечер. Игоря, 65 лет. К сожалению, имя Игоря отсутствует в ваших контактах. Вот так вот. А ты смотрела вечерний Кадык? Нет, не видела. Загугли, отдевайте. Загугли. Так, подожди, Роскет, надо еще раз. Мы выиграем квала на Киев. Это был вопрос. Я как-то больше по ответам. Вин или лосс? Мы выиграем квалификации на Киев. Ладно, можно просто. Как выиграть квалификации на Киев? Это интересный вопрос. Ответь мне. Да или нет? Я хочу узнать, как выиграть квалификации. Что-то соролось. Ты меня понимаешь? Ростик очень доходчивы. Как выиграть в доту? Это интересный вопрос. Угу. А, какого героя выбрать? Вот что мне удалось найти а. в интернете по запросу героя выбрать. Ростик молодец. Благодарности. Ростик затащит? Ренат посаппортит? Да, как посаппортит? Где Virtus.pro? Ставят верды. Простите, пожалуйста, я не знаю. Ты очень хорошо сегодня выглядишь. Я не могу ответить на этот вопрос. Это со всеми женщинами так.